Всем привет, кисы и коты! Кого я вижу? Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим, попробуй не сказать, вау челлендж! Да, перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, вас ждет самое незабываемое лето. Самое! Три, два, один, ноль! Лето к вам летит! Ну, а мы начинаем. Попробуй не сказать вау. Ну, конечно, мы попробуем. Так ведь это же уже, вау. Так ведь это уже все. Вот мои волосы, наверное, также сгорят, если их поджечь. Ха -ха -ха. Пару раз я такое проворачивала. Боже, ну, правда, это были брови. И зажигалка. А, ужас. Ужас. Какие-то гвозди. Какие-то шурупы. Мне, как утонченной леди, сложно разбираться в этих шурупах к тому же для этого есть мастер по шурупам. Маленькие-маленькие -а -а! такие точечки, которых миллиард просто. И куда их потом? Втыкать в пирожные? Каждую такую маленькую пи пи пи пи пи Пах, Закончил. Но мне кажется, это что-то несъедобное почему-то. Ну вот это съедобное. Это будет, наверное, такая толстая-толстая такая лапша. Огромная. Льдина в руке. Как стекло. Это муха какая-то, вы видели? Блин, надеюсь, он спас муху. Вот так вот это все делается вручную. Мне почему-то кажется, что эта пайка такая ненадежная, как моя подруга. С которой мы больше не дружим. Вот такая же ненадежная. Так, Это ягоды или бусы? Расследование. Это бусы. Расследование, Расследование завершено, не успев начаться. Огромно такое полотно. Не знаю, я бы из него сделала плащ, но они, видимо, обошьют им диван. Офигенно! А -а -а, что это за штучки? Почему все, что имеет вот такую текстуру, как жвачка, хочется съесть? И вот это, зеленый чай, это по-любому десерт, а сверху полили сироп. Фу, мамочки, нет, фу, что это? Кто это? Ой, кто это? Это что? Похоже на какой-то камень. О, да, это камень какой-то. А потом он пойдет после обработки в кольцо. Какое-нибудь. Или колье. Это по мне, да. Да. Какая она была грязная. Такая грязная, грязная, грязная машина. Автомобиль. У нас на барабане автомобиль. Это грибы. Это грибы. Это грибы, грибы, грибы. Все знают, это вешенки. Да, вешенки. Или по-другому. Ага, вот такой получился шовчик. Как можно взять целый ботинок И не бояться ножом каким-то полутупым Отрезать вот так подошву вручную Разве это возможно? Это же потребует множество сил Капец, как волосы Но это не волосы это? Это непонятно но очень красивый оттенок. Когда-то я хотела реально покрасить в такой оттенок волосы. Не знаю, пошло бы мне или нет. Это какое-то розовое золото, по-моему, называется оттенок. Прикольно. Четко. Это очень четко. Много-много-много-много-много лошадь. Много, много, много. Я уверена, что она падает в чам с какой-то горячей водой и сразу же отваривается. Блинчик будет с сосисками, поджаренный с обеих сторон. До хрустящей корочки будет сырный соус, я уверена. И огурочки почему-то захотелось добавить солененькие, типа хот-дог в блине. Но это соусы. Кстати, любое блюдо соусами вообще может быть офигенно вкусным. даже если это обычные какие-то огурцы, помидоры, если добавляешь соус, соуса, все это такой, М -м -м, как же я жил без этого вкуса. Я знаю, что это. Потом вот так поджигаешь одну вот эту штучку и начинается вот такой возрыв. Это фейерверк уличный, не домашний, не у нет лапша с какой-то губкой для красения стен. Но это же нельзя есть. Или можно? А -а -а -а! как красиво! Обалденно! Обалденно! Это будет, это будет сохнуть миллиард лет. Но когда высохнет, это будет потрясно. Мне, конечно, бы хотелось отрывать по лепесточку. Я бы, наверное, не стала это делать. Пам-пам-пам. Пам-пам. Клубничку туда. О, -о, -о, о Желе. А, интересно, клубника будет портиться, если она в таком желе? Капец, как, как в пакете. Что они туда добавили? Что, у меня с желатином такая фигня не проканала? Множество рук, множество рук. Окрашенных Мне показалось, что это пчелы Почему надо вот так делать? А, они очищаются таким образом Блин, там внутри что-то есть Там лепестки Это очень красиво А, это не лепестки, это перья Интересно, какую птицу ободрали для этого? Курицу? Нет, для курицы слишком легкие перья. Кум страуса. Фламинго. Смотрите, какие огненные детали. Класс! А я обожаю это. Эти вот эти вот штучки. Это просто очень вкусно. И это так, как жвачка, но немножко другая. Очень вкусно. А вот этим блином по голове кому-нибудь можно дать. И все, и жареный человек. Видите, у нее огромный такой таз. Она вот так берет на маленькие палочки, наматывает это все. И потом зажаривает в огромном количестве масла, успевая добавить туда <смех> яйца. Капец, это как будто корабль, в который добавляют начинку. О, я вот такие штуки очень люблю. Ой, как я их люблю. Я могу их часами рассматривать. Я если захожу в какую-нибудь лавку сувенирную, все, меня оттуда не выгонишь. Даже если продавец стоит рядом со мной и задает мне свои неуместные вопросы, что-нибудь присматриваете себе? Нет, просто смотрю. М -м а у нас сейчас скидка там та-та-та-та. Я говорю, я просто смотрю. Можно посмотреть? Так, да, конечно, смотрите. Не проходит 20 секунд. Можно вам что-то определенное по показать? Да не надо мне просто эстетически наблюдаю. Не понимают они меня. Если я пришла в магазин, значит, что я собираюсь что-то покупать. Я могу и просмотреть. Это колечко такое странное. Слишком массивное. О, кисти. Похоже на мою кисточку, только... Вот она, она. Ну, вылита. Вообще, вот как тебе сделали. Вот, смотри, твои родственники. Вон они, твои родственники. Вон они. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу, мне кажется, это могло бы быть моей пыткой, если бы меня погрузили в такую грязь. Я бы, наверное, секунды бы не выжила. Я не люблю грязь. Я люблю чистоту. Очень. Я помешана на ней. Никакой грязи. Колготки. И джинсы. Полудраные. Ну ладно. А вот это вот, это, вот ей нравится грязь. И она получает удовольствие от этого. Ему тоже... Нет, это не мои вот эти все... Грязевые обёртывания меня просто убивают. О! Чувак, залезь обратно. Это я не понимаю, это сися или прыщик? Это, откуда там мужик? Я не знаю. В этом мире происходят странные вещи. Странные вещи. Ты не смотри туда. Я тебя спасу. Пипец. Я представляю, какие нитки эти грязные потом. После рабочего дня. Ой, странно. Белая. Что? А, -а, а! Это флайм. Оп. Оп. Тазик. Какой интересный оттенок. Это... Что? Зачем так сделал? Там по-любому дырка теперь. А? Нет. Нет, да? Вот классный тазик Мамочка моя, как красиво Офигенно, надави на них, пожалуйста, рукой Пожалуйста Сожми хотя бы один Ну, пожалуйста, это очень красиво Мне интересно просто, какие они, твердые или мягкие Она не сделала этого Мучительница А, ну это понятно, чехлы Чехольчики я не люблю объемное все, вот это вот. На Новый год, кстати, можно. На Новый год со мной что-то происходит всегда, что я с ума схожу, как и многие другие. Мне хочется каких-то странных нарядов, огромных свитеров, чтобы они с дубенчиками были, огромных шапок, странных костюмов, макияжа, сережек. Ну и такой чехольчик бы мне тоже по каналу, мне кажется. Конец. Вот такое у нас сегодня было видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если так, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока!